Дорогие друзья, всех приветствую. Это «Легкие понедельник, и со мной, как всегда, настоящая волшебница и по совместительству коуч Алла Заднепровская. Алла, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте всем. Всем легкого понедельника. Так, начать я хочу, как всегда, с, практич... с практичного вопроса. Не знаю, почему до сих пор я его не задавал, хотя это такое прям больное-больное для меня место. И вдохновил меня на этот вопрос наш клуб коучей который состоялся пару дней назад, один из запросов был посвящен тому, что утром не успеваю собрать ребенка в школу, отвезти, и часто опаздываю на, там, на работу и так далее. Я, как человек, который за пять лет обучения в институте раза два или три пришел вовремя, хочу вас спросить, как к этому относиться и что с этим можно делать? Знаешь, вообще мой подход такой, если это ничему не мешает, да опаздывайте на здоровье. Если вас это не парит, и это не создает каких-то преград, препятствий, да ради бога. Ну в чем вообще вопрос? Мы не должны, вот там, и можно поставить многоточие, быть правильными, все знать, быть вовремя, там все делать, как кто-то сказал и все прочее. Это наш выбор соответственно, наша ответственность за последствия. Но при этом, если конкретный человек да, парится этим вопросом, то надо смотреть, что вызывает да, такое отношение, почему он парится, чему это мешает. И знаешь, я же наблюдаю, как ментор, много уже коуч-сессий, и подобные вопросы абсолютно разные решения имели. Например, одна девушка поняв, что за этим стоит убеждение «я должна быть правильной», соответственно, автомат и другие должны быть правильными, когда она это убеждение посмотрела на него, пос, поняла, как оно ей мешает, переделала, трансформировала, а по сути, ну, как будто бы вылезла за пределы вот этой коробки, куда сама себя посадила, то странное дело – а, она перестала опаздывать, ну, в большинстве случаев, и Б, э, к ней перестали опаздывать люди. Ведь все, все эти ситуации, ну, того, что мы окрещиваем какими-то неудачами, то, что нам не нравится, то, что эмоционально окрашено в минус, они приходят к нам для того, чтобы мы что-то поняли про себя, увидели, осознали, приняли, как-то выросли, да, как-то изменились для того, чтобы двигаться по своему пути счастливой жизни и быть более счастливыми, чем мы сейчас. Ну вот, еще один вариант кейс, который я припоминаю, и там он звучал Я хочу, значит, тайм-менеджмент освоит. Вот, а там, оказывается, за этим всем стояло нетерпение. По сути, эти ситуации нам даются э, такого рода, такие как неудачи, ошибки, ситуации, которые мы окрашиваем эмоционально в минус. Э, они даются нам для нашего роста, для, нашего, для изменений внутри, для того, чтобы мы шли по своему пути счастливой жизни и чувствовали себя более счастливыми. Вот для чего. Потому не мешает, ничего не делайте, опаздывайте себе на здоровье. А вот если мешает чему-то, парит, не знаю, у вас напряженные отношения с кем-то, или вы спешите, суетитесь, дергаете детей, и они плачут, а вы потом ругаете себя, что вы плохая мать или плохой отец, да, с этим что-то хорошо бы поделать. Но вы удивитесь, что э, дело не в тайм-менеджменте, и что э, очень по-разному могут разворачиваться такого рода запросы. Думаю, я Спасибо. подогреваю ваш интерес к коучингу, друзья. Думаю, подогреваю. И, кстати, я сегодня прямо утром получила в личку письмо. Алла, ваши легкие понедельники так помогают, так не знаю, развивают, дают много ответов. Это очень-очень радует, друзья. Пожалуйста, Будьте пощедрее, пишите нам комментарии. Я уже не говорю про то, что в личку, но ну просто хотя бы под самими э -э -э эфирами пишите, пожалуйста, комментарии и ваши вопросы. Что вы хотели бы от нас услышать? У нас просто очень скромные зрители, как мы с вами прям, и поэтому себя боятся проявлять в комментариях. Какой у нас квант? Ну, Или ленивые, понимаешь? Вот, давай будем... А, тогда это вот. ваша недоработка какую -то. Или ленивые, недоработка да, в работе, да. в работе с, со зрителями. Ну что, друзья, открываем квант сегодня. И любопытно, что Вселенная нам подбросит. Вот, значит, у нас квант какой, вот он, квант рождения, по-моему, такой квант мы тоже mm -hmm. уже как-то, mm -hmm. да-да-да, как-то открывали, и тогда я что-нибудь такое скажу, что не на первой странице, например, то, что рождение – это феномен, моя цитата, феномен превращения пустоты в нечто прекрасное. Так. Вот, да-да-да. Крути, крути. Феномен превращения пустоты в нечто прекрасное. Ну вот только что, пусто же было. Да? Ну, я вспоминаю сразу ну, самый яркий момент рождения, это когда родился мой первенец, мой сын. И вот рядом со мной было пустое место, и вот там уже лежит этот бэби маленький, да, чего-то кричит, и такой прекрасный, такой вообще... Вау! Я сейчас говорю и мурашки по телу, потому что это действительно одно из самых чудесных событий моей жизни. Но на самом деле в книге не только о том, и в этом разделе, да, в этом кванте, не только о том, как рождаются люди, но и о том, что рождение – это пророждение, ну, например, этой колоды карт, да, которые мы mm -hmm. будем открывать сегодня тупики или рождение вот этого прекрасного бокала я кстати из бокала пью воду, водичку цвет как будто белого вина или водички но мы это оставим за лимончик точно водичка водичка водичка ребят это может быть какой-то проект ваш да вот у нас с Игорем проект легкие понедельники». это что же рождение и вот он родился. Сегодня какой мы записываем эфир уже? Ой, я торпился и я каждый раз смотрю, вспоминаю, почти 30-й, так скажем. Да-да-да, что-то около 30-го, да. И когда-то Игорь задал, ты помнишь, мне вопрос, «Алла, а зачем вам вот выходить в эфир? Зачем? Зачем вы будете это делать?» И вот нашелся ответ, и я это делаю. И... Для меня рождение в, кон в контексте коучинга – это каждая сессия, это действительно очень много там чего рождается. Рождаются мысли клиента о себе, мысли видим, виде, возможно, инсайтов, озарений, осознаний, пониманий, рождаются какие-то шаги, я вот что сделаю, рождаются какие-то идеи. Рождаются и зарождаются целые проекты, знаю, даже какие-то проекты в виде бизнесов или проекты в виде построения собственного дома или строительства семьи. В общем, это все рождение. И для того, чтобы мы рождали да, и перерождали, важно, и вот здесь важно важная связка я думаю что вряд ли ее в прошлом раздавала важная связка с темой смерти как бы это ни звучало сейчас для легких понедельников не знаю кому-то может показаться ужасно почему я про это говорю но тема смерти всегда рядом или под руку прямо за руку с темой рождения чтобы что-то родилось нужно чтобы что-то умерло да, эта пустота образовалась. С этой темой смерти да, важно разобраться. Если вас при этом слове ну, как-то, не знаю, дергает, типает, или вы чувствуете какой-то дискомфорт, то есть смысл в эту тему посмотреть, что конкретно вас тревожит, что конкретно вас волнует, для того, чтобы подготовить себя мягко к этой теме, которая неотступна будет в нашей жизни, вот. и э, тогда больше будем чувствовать свободы, больше будем чувствовать э, при жизни и возможностей и, и радости, когда с этой темой мы в большей степени на ты. Э, да. э, пока Посмотрите. про эту тему, да-да-да, пока про эту тему прикрутим уже. Я бы хотел все-таки уточнить, что должно умереть, чтобы чаще у нас что-то рождалось. Это могут быть старые убеждения, которые нам малы, тесны уже. Это могут быть наши привычки как-то реагировать, не знаю, импульсивно, гневно на то, что сказали наши близкие, например. Это могут быть привычки реактивного поведения, когда кто-то нахмурил брови, или сказал каким-то тоном, есть такое понятие перенос в психологии. И вот это все, да, или взгляд наш, взгляд на себя, или наши претензии к себе. И для того, чтобы что-то новое родилось, нужно, чтобы это умерло. Но когда мы не на «ты» с темой смерти буквально, то мы не на «ты» и вот с этими всеми вещами, нам не так легко с этим попрощаться. А если мы на ты с темой смерти буквально, то тут уже, когда есть какая-то техника, полегче. Полегче. Это а вот а техника, образом. которая может сделать нам полегче. Ну, например, давай, давай посмотрим на тему нетерпения. Угу. Очень многие люди. В том числе и тот кейс, который ты рассказал, да, девушка спешит и суетится, и опаздывает, она нам про что рассказала, что надо собрать детей, а дети, значит, иногда там долго шнурки завязывают или еще что-то, и что делает тогда мама? Она же переживает, ребенок опоздает, и она начинает нетерпеливо, <coughs> за этим стоит страх, что... Я вот опаздываю, и мой ребенок будет опаздывать, она об этом и рассказывала, она как раз этого и боится, и так оно и будет, если она ничего с этим не поделает, и ее страх, который она чувствует как боль такую приближающуюся, она пытается вот этим нетерпением сублимировать, быстрее, быстрее, быстрее, дергает детей, она может на них покрикивать, потом опять же чувство вины, я плохая мать, ну, в общем, все это приводит только к опозданиям, к сдерганным детям э, и к чувству вины у мамы. А, так вот, как это нетерпение перевести в принятие? Mm -hmm. перво-наперво остановиться, сказать себе «стоп». Второе, что надо сделать, это, ну, конечно же, в моменте это делать трудно, поэтому важно развивать эмоциональный интеллект, по крайней мере, знать, что стоит за этой эмоцией. Какое-то время, я уже э, в каких-то эфирах говорила об эмоциональном интеллекте, если вы не, слуша, не услышали, то найдите там с хэштегом «эмоциональный интеллект» в легких понедельниках, полистайте что-то подобное, может быть, там, где тревога, где страх, где гнев, где-то там, а, по-моему, есть даже «эмоциональный интеллект» эфир, и э, там где-то есть практики развития эмоционального интеллекта. Но <coughs> когда вы уже с этой темой на «ты», будет легче. Итак, стоп. Дальше потренироваться, э, конечно, не всегда получится сразу, но саму технику дорасскажу, расскажу, а потом дам к ней уже mm -hmm. комментарии. Дальше, понимая, что причина всего этого – страх и боль, э, которую мы испытываем на основании этого страха, потому что мы… Нам так больно от того, что мы уже себе напридумывали, что будет с нашими детьми. Если нам так сейчас, то как им будет? И я ж тогда плохая мать и все прочее. Так вот, признать, что это есть. Да, я сейчас испытываю нетерпение. Следующий шаг, понимая, что за этим стоит. И я со, всей своей, со всем своим мужеством... Подожди, слово, ну, слово забыла. Сейчас. Прям интересно, что я тут. Секундочку. Если пожалуйста. вы поводите с английского, с испанского, с украинского. <laughs> Со своего. Со Слушай. Своими. Ну я же не готовилась. Я не знала, что я буду эту технику. О, я отказываюсь. Подожди, вот представляешь слово, отказываюсь, отказываюсь забыла. Я отказываюсь от проживания э, нетерпения. И после этого. И я со всем своим мужеством прохожу сквозь эту боль, даже усиливая эту боль, да, которая у меня есть. Это, И, это, про, отпускание а... того, это про отпускание того, да. что должно умереть. Это как раз прям, ты слышишь, да, прям связка. Это как раз про отпускание того, что должно умереть. И если вы какое-то время поживете с этой практикой, стоп, Дальше. Да, я испытываю нетерпение. Кстати говоря, сюда можно подставить страх, боль, там чего хотите, любую эмоцию, гнев. Я отказываюсь от эм, проживания там, нетерпения, страха, боли и так далее. И со всем своим мужеством готов пройти сквозь боль и внутри усиливая даже эту боль. Эм, мы же ее боимся. Но когда мы осознанно говорим, и я готов пройти сквозь нее, прям как будто почувствовать, и мужество на Слово «мужество» можно заменить на слово «легкость», например, или что-то другое, больное? Конечно, со, всей своей... со всем своим мужеством и легкостью, да? Ну, потому что мужество понадобится, чтобы отпустить mm -hmm. боль. Легкость, она может просто не прийти к людям, понимаешь? Ну, когда больно. Так, есть легкостью, и сразу себе не веришь, слышишь, да? А если я за всем своим мужеством и легкостью легче, о, вот, как будто верю, потому что мужество понадобится, смотря какой силы э, эта боль, но она понадобится. По этой же причине мамы кричат на детей, бьют их э, после того, как они что-то сделали не так, ну, так легонько типа, но тем не менее. <клёп> вот шлепают, я бы сказала, да, как бы шлепают. Но все это от этой самой боли и от этого самого страха и от этого самого нетерпения, чтобы ребенок не попал вот в эту беду, которую сам же уже попал. Пользуйтесь Алла, этой техникой, очень... она действительно удивительная. Мне понравилась ваша, ваша цитата из, из книги про пустоту и что в пустоте да, что-то рождается. Как мы можем смотреть на пустоту? Как, как мы можем в нее заглядывать? Ведь, как мы понимаем, у нас много всего, опять же, ненужного часто, что должно умереть. Как заглянуть именно в пустоту? Можете что-то в этом плане подсказать? Ну, не, не, не просто подсказать, а показать. Закрываем да, глаза. Да. Да, так, Таким таки, да. Хорошо. Закрываем. И сейчас таким силой намерения расслабьте все, что вы можете расслабить. И главное дышите, дышите, понаблюдайте за телом, как вы расслабляетесь, сделайте так, чтобы было удобно спине, подвигайте головой, шеей. Там всегда очень много напряжения, руки, ноги, живот. Солнечное сплетение, грудь, голова. И три глубоких вдоха, и три глубоких выдоха. Так, чтобы включался живот при вдохах и выдохах, не только грудью. И сейчас обратите свое внимание внутрь себя, примерно где-то на уровне области между пупком и грудью. И продолжайте намерением и вниманием погружаться в это место. И для того, чтобы мысли вас сейчас не тревожили, обращайте внимание на свое дыхание. И обращать внимание на дыхание можно в трех местах. Это там, где воздух соприкасается с носом, с ноздрями, либо на этом месте свое внимание, либо грудная клетка, либо живот, либо три этих точки. И продолжайте погружаться в пустоту в области между грудью и пупком. Как будто бы... Глубже и глубже. Соприкоснитесь с этим местом. Кто-то из вас погрузился очень-очень-очень глубоко и продолжает. Кто-то почувствовал, как будто бы он остановился уже там. И это не важно. Соединитесь с пустотой внутри себя. Постепенно, постепенно, пока не открывая глаз, подвигайте телом и открывайте глаза. Хорошо там в пустоте. Ну вот, понимаешь, о пустоте можно говорить, а можно с ней соприкоснуться. И это всегда более... В этом больше какой-то правды и реальности. Она всегда есть, она всегда у нас. И, кстати, там очень много ресурсов в этой пустоте. После того, как мы возвращаемся, мы как будто бы отдохнули. Даже если мы там были всего пару минут. Вот есть такое ощущение. Mm -hmm. Обязательно поделитесь с нами, дорогие наши зрители, как вам там в пустоте у кого получилось, у кого не получилось, с чем это связано. И я, возможно, тогда дам еще какие-то акценты, как можно помогать себе в этих погружениях. Прежде чем мы перейдем к карте на метафорической, расскажите, что у вас в перерывах между пустотой на этой неделе ожидает? А я пока подклываю, какую карту мы сегодня открываем? Давай, давай тупики откроем. Мы сегодня говорили о рождении, говорили о смерти, да, говорили о пустоте. И я уверена, что часть зрителей, ну, у них не получается, как будто бы вот они где-то застревают, да, когда пытаются к этой пустоте приблизиться. вот, И Мешают, скорее всего, мысли. И, скорее всего, что медитация не мое, это не получится. Вот. И это какой-то бред, и я ничего не понимаю. Потому мы достанем э, карту из тупиков, э, вернее, выхода из тупиков. А на этой неделе, эта неделя у меня такая прям... Она, конечно, у меня вся жизнь с флагом коучинг. И, тем не менее, вот эта неделя какая-то особенная. Почему? Потому что завершает свою... Э, такую модульное обучение. 32-я группа у них четвертый модуль первый раз в жизни международной интегральной коучинг-школы модуль о э, продажах, о продвижении себя, о личном бренде. Э, пилот в школе. Вот, все и бывшие на выпускники начали завидовать резко. Да, Мы или вместе. приходят обучаться, между прочим, или приходят обучаться. Я на, на, них на, уже именно на, на этот модуль да, только на этот модуль. Берем только наших угу. выпускников из других школ, не берем, угу. потому что, ну, важно все-таки двигаться в нашей школе. а И часть людей действительно добавились. И веду я его с, с, с экспертом в маркетинге, Станиславом Буркиным. Кстати, он будет у нас на одном из клубов коучей. Тоже там... А, был, он рассказывал нам уже о продвижении, точно был, была уже его мастерская. А еще э, к моей великой радости, ну и к радости участников, топ-менеджеров Европейской бизнес-ассоциации, нам э, утвердили про как это, продление комплексной программы внедрение коучинга в корпоративную культуру, в управленческую культуру. И мы продолжаем четырехмодульную программу, и будет второй модуль у нас, Он стартует как раз на этой неделе, модуль про коучинг личной эффективности, где и сами участники повысят свою эффективность и смогут, используя инструментарий и коучинг, помогать руководителям своего, своей компании. Много очень у меня личного коучинга. Будут встречи офлайн, чему я крайне рада, в Барселоне. Да, несколько встреч. Я веду переговоры оффлайн в каких-то мероприятиях. Вот, уже соскучилась страшно за офлайн мероприятиями И ощущаю себя такой немножко привязанной к компьютеру и к этому креслу, понимаешь. С... Благо, есть у меня связь с космосом через это, этот дымоход. Но тем не менее, скучаю очень. Вот такая моя неделя. Надеюсь, друзья, что ваша неделя тоже очень насыщена и что вам тоже есть чем погордиться, поделиться и чем осчастливить наш мир и улучшить его. И давай откроем карту напутствия. Так. И любопытно, какая будет связка с темой рождения. Давай мы откроем Е9? Е9. Как ты можешь повлиять на ситуацию? Да. Ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно э, сейчас прямо э, подумать о том, какая ситуация вас больше всего волнует в вашей жизни. Ну и плюс картинка-подсказка, она тоже о чем то говорит. Охни ваши подсказки, э... а потом голову ломаешь полдня, что, же, что бы это значило? Причем знаешь, да. когда у людей ситуация трешевая, то они могут сказать, глядя на эту картинку, что-то из этой области. Например, э, остались одни туфли от человека, да? Но потом, когда они будут смотреть, ну, размышлять над этим вопросом э, и думать дальше, то они могут сказать, М -м, так может быть, это, э, например, э, Золушка нашла вторую туфельку? Или, а может быть, это о том, чтобы сделать для а себя, себя что-то чудесное? Не разбросать ли мне где-нибудь туфли, чтобы… А разбросать ли мне где-то туфли для того, чтобы какой-нибудь принц их нашел. А что же за меня туфли и, и, и, и что решает моя ситуация? Ну, в общем, друзья, экспериментируйте, включайте творчество и используйте коучинг в своей жизни. Я, я бы так сказал, что в каждой ситуации можно обнаружить пустоту, и тогда из этой пустоты что-то можно прекрасное родить. У меня такая связочка с нашей. Абсолютно, планой. абсолютно. Да. Ну что ж, Алла, у нас уже, как всегда, мы перебираем со временем. Людям уже пора бежать, выполнять все свои планы. Чего мы вам желаем? С легкостью воплощать в жизнь все ваши задумки. Алла, спасибо. Легко и с удовольствием двигайтесь в эту неделю и будьте счастливыми. Пока. До встречи.